Друзья, я продолжаю идти по Гоголевскому бульвару и приближаюсь к очень знаменательному месту. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот видите, там дом с колоннами. И здесь, на Гоголевском бульваре, в этом месте, снимали эфир. Москва слезам не верит. Здесь уже памятник Шолохову. Гоголевские бульвары сегодня – любимое место для встречи, прогулок. Здесь снимается кино, где Гоголевский бульвар становится не только фоном, но и действующим лицом, как это было в фильме «Москва слезам не верит». Сейчас я думаю, если бы я не обожглась тогда так сильно, ничего бы из меня не получилось. Я думаю, хорошо, что ты на меня не женился. Потому что тогда я разминулась бы в жизни с единственным и очень любимым моим человеком. А ты не грусти. Все еще будет хорошо, поверь мне. Сорок лет жизни только начинается, это уж я теперь точно знаю. Ну, прощай. Пожалуйста, не звони мне, больше. Сейчас в этом доме номер 10 по Гоголевскому бульвару находится Московский музей современного искусства. Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои самые лучшие на свете зрители. И вот я как и обещала, снова с вами на бульварах, друзья. Идем искать вместе клад. Да? Смотрите, это Роял Ра Альберт, Очень красивая чайная пара это немецкая, а это вообще кофейная, это все кофейная пара Ну вот это кофейная пара коллекционная не знаю, видите, вы там не видите очень красивая вот это 2500 стоит а это у нас стоит 3000 так что а посмотрите бокал на какой ножке красота да. Смотрите, какой кошелек, это что-то такое. А, серьги здесь выложила. Да. Необычайно красивые серьги. А. а это кто у нас? Германия? Поэтому... Наверное. Или... Not, да, это какие-то немцы. <coughs> Спасибо вам Спасибо. большое. Тоби, сейчас я возьму. Уже... Вот так, это Тоби. А я думала, это английский. Нет, Они это, это Япония. Это после того, как американцы оккупировали Японию, mm -hmm. экономика пришла в упадок, и эти вещи никто не покупал там. Mm -hmm. Американцы предложили японцам, что мы будем у вас это выкупать при одном условии. Будет стоять вот такое клеймо. Это выпускалось с 1946 по 1952 год. Лица были разные. Вот. Ну, вот у ну вас... это кофейный вид, да? Ну, кофейная, ликерная, для виски очень хорошо. А покажите внутри. Внутри, внутри вот. Ага. Очень мало экземпляров осталось. Даже в антикварном магазине, где она была куплена в Канаде. Скупила кафе в этом магазине. И как соусники, сметанку в них подают. Ну что же, это можно отнести к сокровищам. Это да? сокровище. За сокровищем реально. люди приходите. Да. Спасибо. Тоби, пожалуйста. А вот тоже, кстати, у нас очень редкая чашечка. Это из номерного сервиза. То есть она может быть вообще одна единственная в мире осталась. Силезия. А вот сейчас ценится. Это тоже ручная? Ручная роспись, да. Это привезено в 1946 году из Германии. Это девушка, по-моему, да? Какая? А, нет, там цветочек. Цветочек, а я уже прям в как-то стилизировал. Все, я, я понимаю. И номерные э -э сервизы выпускались вот в, един в единичном практически экземпляре. Да, ну вот видите, я вам пообещала, что сегодня будут да. одни сокровища. Да, спасибо. Да. Это сокровище на самом деле. Спасибо, Это удачи. Карнавал. Какое красивое карнавальное стекло, вот оно, вот оно. Так что да, можете смело сюда приходить. Вот этот а палаточка 25. у вас? 25. А набор я снимала. Снимали, у вас. да? Потому что это вообще прям эксклюзив. Это магнитом он всех тянет. Просто я снимала. Сколько а -а -а. он стоит? 20. 15. А, 15. 15. 15. Да. Ну, может быть цены не уточняла ну, а вот этот э, чайник это вот, это кувшин поющий для вина вы что да. вот это чашечки это тоже к нему маленький нет вот этот вот это вот да, этот, да. Да, видите, у него сбоку дырочка, вот она. Там, видимо, вино наливается прямо через верх. И, видимо, создается давление, и он поет, он звуки издает. Было да, да, что? Да, да, вот такой я необыкновенный. Это дулева. Причем, это моя сестра увидела в Канаде, в антикварном магазине, и сказала, я не могу позволить себе оставить Дулева в Канаде. Ну, и, и купила его. Вот. Даже я даже не знала, что Дулюм выпускала поющие э, вот, да. друзья. Вот приходите, видите, какие интересные вещи здесь есть. Еще два дня, еще впереди два дня, еще успеете. А сколько такая красота стоит поющая? И недорого. Вот необыкновенные бокалы. Это пусть хрустальный. Я их кобаль... снимал, только они по-другому стояли. Ну да, они вот где-нибудь были. Это кобальтовое стекло на экспорт шло. Кстати, кобальтовое стекло все реже и реже становится, да, потому что да. не делают. Нет материала. Уже. Сейчас фарфор уже выпускается. Китайская масса, потому что у нас нет отбеливателя для глины. Я думаю, даже не из-за этого, а кобальт вообще как-то решили, это что опасно. Ну, тут это название кобальт, а так-то там же не совсем химические такие добавки. Да, а вот это что это такое? Это вот на это? На греческое что-то Греция, похожее. Это Греция, да? В 80-е да? годы привезено из Греции новое вообще пользовались только вот этой вот это для масла, сосуд для оливкового, но использовалась только для как вазочка для одного цветочка, поскольку после масла сложно мыть. Да. А вот это и вот это, это все абсолютно новое. А, это все вместе. Нет, продается по отдельности, пожалуйста. Это, но это уже керамика. Это керамика, но покрытие 24-каратное животное. Да. С эмблемой Греции, видите, Эллиника Мануфактура. Да. Вот, так что это вот все. Мы не смогли найти, похоже, ни в одном каталоге. Есть китайская, очень отдаленно напоминаю. Но да. в Греции почему-то нет. А сколько ваш знаменит это? Кувшин 4500 Он у вас видите с пробкой, что редко да, бывает да, Неразбитый, тела, целый да. Ой, 4800, прошу прощения, вот этот Не Неважно 14. А я вижу с этим нашли Куницы Это Чехия, это Чехия богемия, да. богемия Куницы очень редкое было выпус... Охота. Вот да. Они выпускались лоси и белки в Германии А куницы и лисы в Чехии Вот как? Я да. этого не знала да. Интересно. А какая у вас это кофейная пара? Это считается. кофейная пара. Ой, английская. ручная роспись. Ручная роспись, но она только для коллекционеров она с настречным. Я вижу, вот такая красота. Да, да, тоже не смогли ее там оставить уж больно изящно. А даже кофейная пара у вас есть. Да, ЛФЗ. это ЛФЗ, боже да. мой. А вот эта Гжельская, смотрите, это лебединая верность, две чашечки это даже без клейма к желе и фамилии мастера, потому что этот мужчина приехал на завод с проверкой, описал мастеру, что он хочет подарить своей любимой жене. Она набросала эскиз, она сделала вот это вот, и он забрал это чуть ли не из печи буквально. Слушайте, как это приятно, да, когда да. такая вот любовь. А говорят, что только в сказках. Да? Нет, есть настоящая любовь. Человек всю жизнь свою жену звал Кися до самой-самой смерти достались. Воскрешающий. Ладно, спасибо вам, Арго. Ой, я все жду. Еще раз скажите мне. Вот скажите, я здесь висел очень красивый бирюзовый халат, который вот который я влюбилась, сразу его отметила. Вы его уже продали, да, жизнь? Да, его забрали в тот же день, да. Это шок. Жакард, мы посетили много интересных людей, нас посетила. Вот в тот день я видела я... у вас много иностранцев было, а вы еще говорили, что у вас здесь местные жительницы. Да? О, да, конечно, ходят э, такие интеллигентные дамы э, такого приятного возраста с собачками маленькими, они подходят, мы с ними разговариваем, общаемся, очень интересные, приятные, ну, настоящие. То есть здесь очень... Да, да, да очень да, интересная. Очень интересная публика. И приходят э, к нам наши знакомые по соцсетям. Нас узнают, приветствуют. Мы их, честно говоря, не знаем, они нас знают, потому что смотрят наши каналы и ваш канал тоже также. -то ну, так а? что вот мы всех ждем. Сюда Да, 23-й киоск. Да. Наш, наш домик 23-й на Коголевском бульваре, как раз напротив дома номер 16. Евгений руководитель отдела моды, еще раз говорю, так что приходите в Моды Моды у нас, пожалуйста, выбор, это только часть одежды. Мы уже показывали, ваши золото мы уже показывали. Сейчас ходим. Много украшений, очень много новых сейчас будем выкладывать. Очень много серебра советского, серебряных украшений, ложечек Ой, а мне нравятся ваши ложечки ложечки. Прекрасные. Это кофейные, Дану. вот эти да, маленькие это кофейные. Кофейные, Таллин, 916-я проба, серебро с позолотой, 60-е годы, друзья, серебро. это серебро с позолотой, 875-я проба, эмали, Ленинград, тоже 60 й год. вот это брошь, она маркирована, но марку мы не, не определили, это Япония, винтаж, и э, э, жемчуг здесь натуральный. О. Это сокровище, а мы сейчас ходим, сокровища смотрим. Да, а вот сказать. это да. вот... Это чайницы тоже. Нет, а, не вот чайницы, это, это лимош. Да. Лимош. Да, 80 годы. Ой, а можно открыть Шкатулочка. крышку посмотреть эту шкатулку? Слушайте, какая красота. Вот какие здесь тоже красивые Это Чехословакия. Вещи. Это, это моя любимая. стекло. да. О, и... Малахитовая, малахитовая, малахитовая да. да, оговорилась. Малахитовое стекло да. идеальное состояние А что теперь такое не выпускают? Так Нет, что, уже не А вот куколка советская пятидесятых годов, Прелесть танцующая. Какая. Да. Вот интересный набор э, э, э, в серебре э, запонки и заколка для галстука. Да. Серебро и перегородчатая эмаль ручная работа. Ну вот появились. Мы сегодня стыки, ходим и все сокровища смотрим. Да. У кого какие сокровища да. интересные. Приходите к нам. А еще. вот это вот, кстати, я не видела. Это тоже Лена Мальер, это эмали. Тоже ручная работа. Это советская, да? Да, советская. Да. Лена Мальер. Очень интересные появились янтарные украшения. Сейчас будем выкладывать. Когда выложим, то покажем. Здорово. Спасибо. Да, а что еще можете сказать? Вы довольны, что здесь были? Да, да. конечно, естественно. Это новое общение, позитивная ну, такая атмосфера. Я думаю, что это мероприятие сейчас отработает такой... Мероприятия. Я буду, думаю, что регулярно Там будем встречаться здесь с вами. Вы мне, кстати, новости сказали. Что я не знала, было? что, оказывается, все не только Гогольский бульвар, а три, все бульвары. Три, три, бульвара, три бульвара, бульвара. Да, задействованы. То есть тут не только Блашиный рынок. На остальных бульварах выставлены и работы художников, ну вы что? и работы дизайнеров. То есть тут нужно, конечно, прогуливаться по все А я думала, сразу. только Гогольский. Так что, друзья, приходите да, да. на все эти Прогулку на целый да. день пройдете да. все бульвары. Да, да. И еще Спасибо. бы хотела время Спасибо. сказать, с каких эти два дня у нас так, осталось? у нас осталось три дня. Это у нас пятница, суббота, воскресенье. Мы работаем с 12 до 21 часа. 5 Великолепно. 6, 7 мая. Великолепно. Будем ну рады. что ж, удачи вам. И вам. Ох, тоже. какая Спасибо. прелесть, друзья. А это нам нужно всем на заре встает, песни звонко поет. Это для нас. Это отдельная тема для, для поста, потому что это работы. Вот здесь целая коллекция работ известной вышивальщицы, которая работала с музеями, делала да. вышивки для музеев. Это музейные вещи. И вот ее работы. Ой, да вы что? А ну, и вот, браслеты, эта вот, вот такие неваляшки. Ой, ой, вот такие ой, картины. Ой. Вот прекрасная картина. Это полностью вышито все гладью. Еще какие-то работы. Вот тоже ее куколки. Вот ее работы тоже. То есть это уникальные вещи, узнаваемые, имеющие авторский почерк уникальные вещи в единичном экземпляре. Да. Ладно, Женечка, я с вами прощаюсь. Вам удачи. Всего самого-самого хорошего. А сколько Смотрите. стоит ваш крест? Иисус. Какая красота. Вот еще, кстати, вот эти куклы, да? Да, эти куклы, эти картины выше. Вот очень-очень мелкий швом. Заполнено все поле абсолютно. Там, вверху, ну что же, это тоже сокровища какие еще. Как, я проскочила тогда, только про вашего этого льва спрашивала с зайцем. И вот здесь, смотрите, шелкография тоже. А сколько ваша шелкография? Около трех. Так, 23-й, 23-й павильон, друзья. Нет, вот понятно. это или бакелит, или как вы его еще назвали? Карболит. Карболит. карболит. У нас он начал выпускать... А бакелит и карболит, это разные Солнце, вещи. Там примерно одна и та же. Ну, ну, да. То и то, что... да? Похоже. В России, в Советском Видите, Союзе лампа начали выпускать карболит. Ну да. На дону 500 рублей. Ну имеется ввиду с плитки. Плюс, да, ну, пары. Кахла, это ГДР знают, да, да, да. Потому что выпускали не только и в Польше. Да, калу много. я у вас не снимала. Так что видите, сокровище продолжается. А вот это вот замечательный барбус. Рыжий да. Ленинград. Сколько он стоит? 2400 рублей. Нет, а большая такая Фигура. Не слишком. Да. Ну, короче, смотрите, не... У вас на личной регион? Да. А это 800 рублей. Не расскажете про, про эту даму? Это старые, по-моему. Это какие? 900-е, да, да. 900 е Да. То есть это до революции даже? Да. А кто что не сделал? Я это не оставил, я не могу. Это 500 рублей, что вы взяли. Заходите. 63 год. Видно? Ну вот, я сегодня хожу и одни сокровища снимаю. Вот у вас да. это сокровище я вижу. А какие-то еще есть? Вот это, что у нас интересует. Ну. Старый колокольчик. Ой, какой звук тоже замечательный годов. Ой, Здесь какой написан. звук Там да. мастер написан Надо же И да. сколько такая прелесть стоит? Фолокольчик 6,5 тысяч Ой, какая прелесть а бать, вот это великолепное? Это 5 ,5. Так, а это какое-то лицо знакомое Это кто такой Надо же Гусь хрустальный <с Кусинский Понятно а я думаю, прямо какой-то знакомый лицо откуда-то из прошлого. Вот фраже старое 40-х годов. О. С посеребрением. Вот я просто вывод вы и смотрите. Да, да, да. Вот сейчас, смотрите, переверну. Вот. вот. здесь вот к нему фраже. О! Да. Видно? Да. да. Только вы Это посеребрение. Ага. А вот эти вот, чайник и сахар? Это из СССР. периода. Ну, это старое какое-то? Нет, это примерно 60-е годы. Да? Ну, относительно старое. Ну, очень красиво, кстати. Да, вот то, что там, птички, белочки, собачки, это уже 50-е годов. Ага. Да. Ну, это я видел, Нет, я вообще вам говорю, что да. это... О. это. Это тетя Кузнецов. Да в Москве, что? да. Вот, видите? О, капельник. Это сухарница. Да. да. Ручная роспись. Да. Лучбный да? да. ну, лицос. Или деколь. Это роспись. Да. Ну да. Так? Спасибо вам, удачи, Конечно. потому что классно. Вам здоровье. Да, спасибо вам. А как? Это она без номера. Без номера? Да, если вот с краю взять, то раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, откуда? От метро. Ой, я не посчитаю. Да? Да. Понятно. Чтобы люди вас нашли. Вот моя прекрасная леди, против нее. напротив 23-го дома. Да, и все так будет проще. Да, да, да. Так что приходите, друзья. Еще три дня. ну я... Дорогие зрители, я с вами не прощаюсь. Мы продолжим искать сокровища. Желаю отличных выходных и будем надеяться на хорошую погоду. Все, всем всего самого лучшего. До встречи, мои